Пусть тебя в метель и стужу Огонек согреет дружбы, Бодрый песенки мотив, Чай с вареньем и слив, Интересных книг страницы, Теплый шарф и рукавицы. И стоит зима, пока ты слепи снеговика, Проложить лыжню успей, Не грусти и не болей.